Всем привет, проверка связи. Как меня слышно? Ну что, будем потихоньку начинать. Итак, у нас сегодня 21-12 декабря. И мы начинаем. Сегодня ради разнообразия. Начнем с индексов. Потом по валютам пройдемся и закончим нефть. Итак, по индексам. Как мы и говорили на прошлой неделе ожидался интересный рост В принципе он отработал а, о чем мы говорили в первую очередь была неплохая точка, была неплохая точка входа в районе 62,90. 90 ранее месячного подсадку то индекс nasdaq ушел выше и в принципе от этой области от другого месячного паца он в Подостановился и в итоге открылся гэпом. А, как результат? То есть сейчас мы видим, в принципе, вот если в масштабе посмотреть, вот такое законченное движение. То есть мы уперлись вот в эту область по факту. И пока цена останавливается. Если посмотреть на профиль рынка, который наблюдается на данный момент, то выглядит это следующим образом. Даже, наверное, вот так сделаем. Так. Выглядит это следующим образом, что похоже на небольшое затухание импульса, что топливо начинает заканчиваться и допускаю, что именно сегодня мы увидим коррекцию. В принципе, каких-либо сигналов о том, что в экономике США какие-то нестабильные ситуации или все плохо и нужно продавать, на данный момент нету. В ближайшее время мы увидим можем увидеть повышение процентной ставки это пройдет ночью с среды на четверг но пока что мы растем допуская что частично позиции крупный участник рынка может уже фиксировать Но в любом случае пока у нас индекс состоят я обращаю ваше внимание на две точки входа наиболее потенциально на продолжение движения то есть по тренду то есть смотрите, мы росли у нас есть две коррекции, то есть э, те области, где цена запнулась, остановилась и где крупным участникам, в первую очередь роботам, приходилось скидывать ненужные позиции, чтобы не тянуть этот минус наверх. В связи с чем, у нас есть область в районе 64.07, также есть область в районе 63.82. Это наиболее да. интересные на данный момент точки входа, откуда можно искать покупок поэтому рекомендую к ним присмотреться то есть как вы видите лимитки у меня уже стоят вам же рекомендую с подтверждением искать точки на вход в этих областях стоп в принципе в обоих случаях не превышает 200 долларов то есть порядка 150 200 долларов на один контракт стоп в принципе неплохой соотношение минимальное 2 к одному от верхнего входа и минимально 4 к одному от нижнего входа поэтому Долларов 800 от этого хода, при условии, что цена сюда опустится. Опять же таки, здесь у нас область чуть побольше. То есть здесь область у нас получается примерно вот такой. Порядка 10 пунктов. Здесь долларов 800, я думаю, сможем получить при условии, что, как я уже сказал, цена сюда опустится. Опять же таки, будем торговать аккуратно. Это у нас был индекс nasdaq s&p 500 кстати обращаю внимание все кто торгует контракт э, на ТАСЕ, все кто торгует склейку continuous индексы перешли уже на следующий мартовский э, контракт В связи с чем объемы не такие какие должны быть то есть и количество лимиток меньше и количество кластерных вливаний, пик все это по-другому. Поэтому не забудьте все, перенастройтесь, если решили ничего не менять. Так, по S&P 500. То есть, что мы здесь наблюдаем? В принципе, мы э, наблюдаем ну, незначительное обновление очередных исторических максимумов. И э, вот это движение, оно такое пилообразное и больше, честно говоря, выглядит за лака. То есть, напоминает, что в ближайшее время мы можем увидеть э, локальный шорт, но вот увидим ли мы, это уже совсем другой вопрос. То есть оно такое накопительное, то есть не импульсное. То есть цена в принципе растет, собирает э, ликвидность, но какого-то какого-то выхода из ситуации я не вижу. То есть просто цена тупо растет растет и то есть никаких шпилей ничего то есть никаких обманок которые в принципе свойственны индексу особенно в америку такого нет а, все чем с, теоретически можно ожидать а, спокойного коррекционного движения примерно вот в эту область то есть первое мы ждем вот сюда и второе мы ждем вот сюда то есть, в принципе точно такая же мысль как и по nasdaq и как, как зачастую бывает э, мысль отрабатывает только на дом инстру из инструментов стопа хватает на другом нет то есть э, где-то протаскивать где-то нет поэтому на ближайшие два дня мысль следующая. то есть мы ожидаем спокойного такого коррекционного движения вниз то есть пока вот этот объем не берем в расчет и не лимиткой с подтверждения ищем входа в районе 265675 плюс-минус пункт и 26 примерно 50 месячный подс. Здесь в принципе цена может скорректироваться, то есть как минимум даст неплохую точку входа, как минимум позволит перевести стопы в безубыток, а дальше уже все будет зависеть от рынка. Что касается возможного движения вниз, пока о нем говорить не будем, по той простой причине, что есть более значимые уровни поддержки и пока они не пробиты. Теоретически, да, безусловно, вот эта площадка у нас остается, которая может ловить падающие цены. И, в принципе, лимитку кто-то уже заготовил здесь манипулятивную. Ну посмотрим. То есть пока держим в имя, но не обращаем особого внимания что касается внимания особое хочу обратить ваш взор на валюты практически все валюты а, сейчас торгуются одинаковым профилем то есть это и австралийцы и канадцы, и если я правильно помню евро фунт то есть везде было падение и по факту последние несколько дней прошлой неделе мы наблюдали следующее следующий профиль рынка смотрите и снизу останавливающий объем то есть лимитками падения остановили цена достигла цели все теперь автонг это у нас картина по канадскому доллару как вы можете видеть я уже нахожусь в позиции чуть позже объясню причину то же самое у нас ну, по фунту стенгов немного по, по другому картина выглядит это у нас иена точнее это у нас австралиец объем цена откатывает наверх иена ну, и евро то тоже тут немножко картина по-другому выглядит все еще начнем с канадца на прошлой неделе мы говорили значит, что удалим что пока не мешало о падении основная цель была 03 семерки цель полностью достигнута и отсюда как раз таки цена у нас разворачивается уходит Поэтому эту цель можно уже, в принципе, убрать. То есть, чтобы было понятно, вот этот уровень, и отсюда цена уходит. Так, опять же таки, было достаточно хорошее качественное падение. Оно продолжилось и в четверг, и в пятницу. И что сейчас? Сейчас я ожидаю дальнейшего роста, даже не дальнейшего роста, а коррекционного роста, то есть по факту сейчас все кто спекулировал свои цели достигли то есть сейчас собрали ну или, по крайней мере продолжает собирать новое топливо то есть для дальнейшего движения в любом случае нужна коррекция опять же таки основываясь на этой лимитке гля на почти 2 600 но ну, цена не может просто так вот взять уйти И, вероятно всего цены сейчас захотят от футболе примерно в область вот этих классных вливаний, либо на падение прошлой недели вот этих классных вливаний. То есть у нас по факту получается область ну плюс-минус 120 тиков. Область в принципе небольшая, но тем не менее сюда ее, вот в эту область, ведут цену. В связи с чем что касается точки входа. Как вы видите, я зашел по рынку, возможно цену еще успею попробуют, смогут, пока непонятно, от, отвести ниже. Но, тем не менее, вот из этой области я жду дальнейшего выхода наверх. Есть, в принципе, ожидая обновления вот этих локальных максимумов и движения вот сюда. То есть, заторговать часть пустоты, ну и в принципе, собрать дальнейшую ликвидность. В принципе, по перекосу в стакане мы видим, что ликвидности больше, в саллимитах следовательно по рынка будут все это за, могут заторговывать и цену двигать наверх так э, в принципе цели цели две, 78 400 и 78 520 а дальше уже когда только цена сюда будет подходить мы будем уже по ситуации на нее реагировать. то есть по факту если говорить глобально то область она выглядит вот такой где цену могут останавливать, набирать позицию, то есть вот движения могут быть следующими и уже искать э, э, на продолжение падения, то есть как только в среду это у нас как раз с 13 на 14, если я правильно помню, повысит процентную ставку и риторика будет достаточно стребительная, жесткая, то у нас канадец продолжит падение, поэтому логичнее крупным делом Успеть накопить позицию, максимально большое количество лимитных ордеров затарить в рынок и уже потом на, на панике толпы двигать вниз. Это что касается плана по канадскому доллару. Так, по, давайте по австралийству. Там ситуация точно такая же. Здесь мы убираем. То есть вот оно падение, о котором в прошлой неделе мы говорили, оно полностью реализовалась чуть-чуть-чуть там где мы планировали остановку цена остановилась единственно у нас был запасной вариант чуть пониже до него не дошли сейчас цена корректируется в первую очередь цена будет корректируется в область 75 65 в эту область цена идет цена направлена и здесь мы ждем первую остановку могут в принципе давайте немного скорректируем Могут, безусловно, попробовать дотащить повыше. То есть у австралийца ну, тут 50 пунктов не так много. Есть, в принципе, все шансы туда попасть. Сейчас давайте удалим все ненужное. Так, шансы есть. Из любой из точек цена может как минимум споткнуться или даже развернуться, то есть, когда я говорю споткнуться, я говорю, то есть, это устроить флэт, да, то есть, э -э остановить импульсное движение наверх. В первую очередь, мы ждем 75.65, вторую очередь, мы ждем 75.95, то есть, это у нас месячный под. Это что касается цель. То есть, в принципе, по валю основным валютам, э я ожидаю следующее движение, то есть коррекционное движение к областям сопротивления и, в принципе, набор на новых позиций, то есть набор толпы. То есть, возможно, будут различные манипуляции, то есть не удивлюсь, что будут, могут быть вот такие хвосты, да, то есть снос топов – это наиболее логичный план Вариант развития событий, и уже потом возможный уход вниз. Опять же, не забываем про эти лимитки они стоят не просто так, то есть определенные хотелки у крупных участников рынка есть. Поэтому на ближайшие два дня то есть, план до поднятия процентной ставки, у нас вот такой: то есть растущее коррекционное движение наверх. Что касается потенциальных точек входа, я бы обратил внимание на 75. 75.40, в принципе, как уровень поддержки сопротивления он тебе неоднократно показывал. достаточно интересный уровень. Поэтому давайте немножко скорректируем. 75.40 выглядит неплохо, так что обратить на него свое внимание. Так, фунт. по фунту типа посложнее будет. То есть на прошлой неделе, смотрите. Ох, это ж На прошлой неделе мы с вами говорили о о следующем что мы ожидали наиболее приоритетное движение из этой области наверх мы в принципе его и видим опять же таки на недельный под цена у нас подкнулась то есть у нас есть свечка вниз то есть реакция на этот уровень была дальше у нас мечный подс и здесь цену пробуют останавливать опять же таки обратите свое внимание на количество бик принтов то есть оно было беспредельно большое то есть очень редко когда видишь по э, тонким финансовым инструментам такое безобразие. Так, э, самую цензурная слов которое можно подобрать, то тут была просто бойня. То есть кого-то как с рынка выносили, так и кто-то по рынку продавил просто элементарно, чтобы снести эти стопы. То есть, в принципе, смотрите, спекуляция у нас закончена. Тукнулись благополучно о месячный пост, то есть вот тот объем, который, в принципе, не смогли преодолеть, да и особо не хотели. И сейчас цена благополучно откатила вниз, опять-таки в той области, а, от которой она уже откатывала. То есть а, что сейчас? А, сейчас у нас идет уже вход пошел. Менее вариантный на прошлой неделе план, на этой неделе он выглядит, в принципе, неплохо. То есть цена вернулась в эту область, и здесь она остановилась, поткнулась. То есть, в принципе, дальше вот этих биопринтов цена не, пока что не идет. То есть допуская, что... Давайте посмотрим, как это говорит. допуская, что сейчас может быть следующий вариант, то есть два варианта. Небольшая небольшая коррекция. Опять-таки не забываем, что через полтора часа будет, если я правильно помню, инфляция по фунту. И все может измениться в одночасье. Но предварительно было бы неплохо увидеть до инфляции движение наверх. То есть примерно к уровню 33, 70, 34 И от этих двух уравнений, чтобы мы сходили вот примерно сюда, к уровню 1.3240. Вот так так этот план нам уже в принципе не нужен да вот так то есть это из ä, приоритетного варианта то есть как бы нам хотелось при условии что данные выйдут необходимы для поддержки фунта стерлингов мы увидим может быть и не столь быстрое, но тем не менее, продавливающее движение выше примерно на закрытие вот этой вот этой пустоты, которая была два дня подряд. То есть, это у нас 34,50. То есть менее приоритетный вариант развития событий у нас вот сюда. То есть такое, в принципе, можно, но, может быть, но пока мы особо его не рассматриваем. Так, по иене, в принципе, пока ситуация э, максимально похожа на австралийцы и на канадца. То есть, мы очень неплохо так упали, просели. То есть, сейчас мы наблюдаем снизу объем, который очень-очень напоминает останавливающий. То есть, лимитками просто цену оттормаживает. И, в принципе, уже сейчас мы видим, что перекос по стакану у нас в саллимитах. И ликвидности там элементарно больше, и цену могут направлять опять же таки выше. Здесь чем наиболее приоритетный вариант развития событий это покупки, покупки плюс минус этой области и либо цены 88 150 и основная цель 88 750. То есть у нас 600 тиков это наше потенциальное движение. В принципе неплохо, то есть порядка 850 баксов можно заработать одним контрактом потенциальный стоп здесь будет но ну, где-то если математически то 150 но он практически на лоях находится поэтому смотрите сами могут и снести это первый момент и второй момент то есть почему цена может пойти выше элементарно затрагивать вот эту пустоту то есть не двигаться дальше вниз при условии, что у тебя есть зависшие по балансу лимитки, и их нужно, в принципе, закрывать. Поэтому будем посмотреть. Рекомендую искать с подтверждением покупки 88150, цель 88750. Вариант, что цена пойдет ниже, пока такой вариант не рассматриваю. То есть падение, оно достаточно интересное было, и было бы неплохо сейчас увидеть коррекцию. Но, тем не менее, всегда вариант такой есть. 8787 87, 80 то есть вот сюда цена ну, цену отправят вопрос только откуда то есть мне бы хотелось увидеть примерно следующее движение все вот так так было бы, как говорится, неплохо, нормалек. То есть мы здесь аккуратно да, то есть затарились, да, безусловно, тут будут шпили, и уже дальше благополучное движение вниз. Опять же таки лимиточку мы здесь уже подготов благополучно подготовлено видим. То есть это у нас план по, по иене. Соответственно... Итак, давайте золото сразу посмотрим. Золото не так однозначно, то есть смотрите, на прошлой неделе мы говорили мы говорили о падении, оно и благополучно произошло. А, была взята цель 12.42, то есть практически тютелька в тютельку, там разница 23 тик составила всего. И сейчас цена в этой области подзависла. То есть уже были попытки уйти наверх но но не дали теперь посмотрим по характеру профиля а профиль у нас следующий что на прошлой неделе под закрытие торговой недельной сессии в пятницу мы увидели большое реально большое количество объемов которые прошли по рынку и в принципе цену сейчас особо никуда не направляй. То есть, если это коррекционное движение именно вот локальное, да, то есть по логике вещей оно может закончиться. Но с учетом того, что золото с иной ходит плюс-минус одинаково эм, будем посмотреть, допуская, что могут цену направить примерно вот сюда. Да, то есть какую-нибудь ерунду сделать. По факту хотелось бы того же самого, что и по остальным инструментам. То есть это коррекционное движение плюс-минус вот сюда заторговать вот эту пустоту и уже вот отсюда двигаться дальше вниз а куда дальше двигаться вниз давайте посмотрим но на самом деле по падению здесь у нас мы еще на прошлой неделе себе цель нашли падение в принципе оно может быть достаточно эпичным То есть, в частности вот так 122 12 2350 но опять таки как оно будет происходить ну посмотрим Поэтому о покупках пока говорить не будем, слишком большое здесь сопротивление, но о продажах, то есть вот отсюда бы хотелось нам лично мне зайти. То есть получится, не получится, будем посмотреть. Что касается же этой области, она достаточно такая, если по-русски сказать, стрёмная. И, наверное, золотишка я бы, может быть, искал покупки уже после того, как цена сможет преодолеть эту область много неопределенности получается так это у нас золото и последний из валют это у нас евро доллар то есть смотрите примерно такая же ерунда как и по золоту у нас сверху есть неплохой объем то есть то падение о котором мы говорили на прошлой неделе оно благополучно у нас произошло то есть цели все взяты также вчера я отмечал очень хороший уровень, хорошую даже область, от которой цена скорректировалась, ушла ниже. Я допускаю, что сегодня мы можем увидеть тест этой области. Это у нас 1,18 ровно. Если отсюда здесь цену могут не пустить выше. Поэтому будем смотреть максимально аккуратно. То есть линиткой наверное не рискну отсюда заходить опять же таки далеко не факт что цена на это наиболее скажем так вкусная точка входа но будет ли она как говорится будем посмотреть то есть из хотелок безусловно хотелось бы чтобы цена сюда направили так это нам уже не надо все это было бы неплохо зайти. Но посмотрим. Что касается дальнейшего падения, то оно, в принципе, тоже у нас определено. 1116 690. То есть примерно это выглядит все вот таким образом по евро-доллару. То есть вот такая бы хотелка. Было бы здорово ее увидеть. Но тут единственный вопрос, откуда заходить. То есть по рынку здесь категорически не рекомендую. Отсюда далеко не факт, что дадут. Опять же таки достаточно долго держут цены здесь. Наверное, стоит подождать. Если сюда подойдут, если будет подтверждение, то безусловно, да, то есть стоит отсюда пробовать шортить. Наверное, один раз стоит попробовать а там уже посмотреть вероятность того, что отправят выше судя по профилю такой вероятности нет опять же таки у нас не шибко много не вливаний то есть уже народ готовится к экспирации переходит потихоньку Биг принтов тоже практически нет. поэтому не удивляйтесь что часть позиций уже торгуется на следующем контракте то есть у нас сейчас начинается экспирация это самое Кольский момент когда часть позиций переходит на новый контракт и объем начинает врать поэтому но ну, просто аккуратно вот. что касается цели это но ну, в принципе на ближайшие один-два дня потенциал движения как потенциал движения так и самая интересная точка входа мы ее уже определили так у нас остается s&p 500 мы разобрали последний инструмент это у нас фьючерс на легкую нефть то есть то, о чем мы говорили на прошлой неделе, давайте посмотрим. Мы взяли неплохую область поддержки. То есть здесь она была сопротивлением, хороший big print Опять-таки неоднократно цена как спотыкалась, так и разворачивалась. И сейчас мы видим рост. В принципе, область неплохая. Мы ее, наверное, еще на пару дней оставим мало ли что. По этой области. Аналогично, цена здесь поткнулась, долго флетела, и когда топливо было набрано, мы видим достаточно такой большой бигпринт, снесены были стопы, и цена дальше полетела выше. На самом деле, я рассчитывал, что все-таки цену смогут удержать от месячного пацана, но, к сожалению, не удержали, сил не хватило. Как результат, на что стоит обратить внимание? То есть, в принципе, сейчас цена находится на направлении месячного подсадка. Как раз-таки, когда декабрь открылся, там у нас он находился. Так. Вот примерно у нас такой профиль получается. Исходим э, из чего? То есть, при, при отправке цены вниз будем искать... Э, покупки от а, месячного пацата 5770 здесь мы поджи, поджидаем а раньше в принципе можно попробовать 5790 но достаточно скользкий вариант давайте я вот так вот покажу что такой вариант есть но он очень и очень такой хлюпкий вот. лично я оттуда пробовать все не буду буду ждать более консервативного входа вот что касается 5770 то как минимум потенциал а, возврат 5840 а давайте посмотрим здесь скорее всего потенциал будет 5880 примерно таким образом смотрите то есть потенциал будет вот этих краи кластерные объемы достаточно неплохие выглядит это следующим образом вот так восемь восемьдесят 59 а дальше уже тут нужно смотреть на силу тренда насколько много продавцов снизу собрали и как много денег чтобы вести цен наверх то есть в принципе сопротивление в этой области будет максимально связи с чем э, хотелось бы увидеть коррекцию и дальнейшее движение наверх с целью 58 то 8059. то есть это у нас цели на ближайшие два дня То есть опять-таки не забываем про процентную ставку все равно определенная реакция будет также не забываем на про нефтяные запасы которые в среду у нас выйдут и будем посмотреть не забывайте что у нас уже конец года по факту неделю осталось торговать и различные махинации черные лебеди там локального масштаба они тоже могут быть этом аккуратнее на этом у нас все следующий и последний в этом году раз мы встречаемся 14 декабря и на сегодня же я вам желаю большого хорошего стабильного профита торгуйте по системе и пожалуйста перепроверяйте любой уровень который я вам называю вот так вопрос у нас да есть нет пару акций нет возможности посмотреть потому что у меня нет котировок и ну может быть есть только симуляционно вот это первый момент есть несложно пожалуйста марин есть несложно ты пришли мне пару скриншотов я постараюсь разобраться и потом на комментарии твои отвечу ну или попробую сам посмотреть пришли пожалуйста, как они в Атасе называются. Да, то есть как фичи называется. Или кто они, А, акции Но В любом случае, как эти котировки называются, я посмотрю, может быть, что-то умное. Даже скажу. Вот, это что касается российского рынка. Опять же, таки специалистом не являюсь. Месяц я на нем проторговал. Честно говоря, не особо понравилось. Поэтому CME оно мне ближе. Как результат? Торгуйте аккуратно, по системе, не поддавайтесь эмоциям и всем желаю хорошего дня. Пока-пока.